А чё, соснули леденца? Можно я вон, Объясни, откуда у тебя эти слова, У меня просто нет комментариев. Поднимайся. Мы Джон пишет. Мы будем сегодня налетать на федеральное хранилище, но как бы не налетать, но... Готовится. кстати, самое дорогое. Ну да. Okay. Ключ, а ключ, карта птица отлично. спрашивает, хотим ли мы. Хотим. Целая партия слитков. Очередь клиентов на эти слитки есть. Не, ну классно. Давай тогда стартуй, пожалуйста. ФРБ. Кей говорит, что все будет нормально, я им уверен. Все, что нам нужно сделать, это попасть внутрь, проникнуть в хранилище и сразу же взяться за дело. Так что можно приступать. Ну что, первое задание подготовительное, это ключ-карта от лифта забрать у да, продажного помню. бизнесмена ключ карты от лифта, которая поможет нам проникнуть в хранилище. Да, все, я уже готов. Ох, ее! Как тебе такое? Готовим лыжи! Да. Да я тут вот откопался, старые машинки, господи. Ты бы знал, чего я тебе Зарей, зари, зари, заре ее просто носит Это так задумано вообще. Мы как раз к зимой приедем. О -о -о -о -о -о. Поворотик. О -о. Смотри, видал, как? Заворотик. Так. Вау, вау, вау, вау, вау. Все-таки я что-то задел, да? Ну да. Так, Ст подожди, а че мы тут должны? А, в квартиру пройти? Серьезно, uh -huh. что ли? Позвид, надо развернуться. Дрифт. <свист> <свист> <свист> я пошел в квартиру. Давай, я сейчас за тобой пойду в квартиру. Погнали. Блин, да. слушай, мы даже в стеклянную дверь ворвались. Тут, тут ругаются. Ну как подожди, тихо? А ты, здесь нельзя? Тоже что-то достал, да? Лузер говорят. Нам чопа на лифте в гараж надо спуститься. Офигеть. А где этот гараж? Вот. Я тут всех шпигую. А, Я ты уже дальше побежал. Кидается. Обыщите первого бизнесмена, чтобы найти а, ключ-карту от был. лифта. Фигаси, вот он. А, вот он, китаец. Давай, так, обыскивайся. Подожди, я что искать начал. Я, я начал искать, смотри. Чё Где я, я, я, он... я у него эту ключ-карту? Клядинцы ищешь. Смотри, я ключ карта забрал. Все, погнали, спуститесь на лифте в гараж. Фигаси. гараж. Так. А, тут можно, окей. Пахнет. Ну да. Женька. Готовься к бойне, я так понимаю. А, не, слушай. Нет к бойне. Это что за хитманы? Не знаю. Но это ФРБ. А я тоже не промах, так что... Слушай, сколько тут тачек? Капец. Сколько тут а трупов какую нам тачку есть? надо зав... А, вон Подожди. она, вон она. Вот, вот эту белую? Нет, вот эту черная. Черную? Ох, Окей. она. Красивая. А я другую могу взять? А я... Не, а другую я не могу взять. Ну давай тогда я к тебе. Да к тебе. Ай блин, ладно. Подожди, подожди. Ты на гнетушитель Что садишься. Что-то происходит. О, все. Я... я готов. А, Кстати, у меня была такая тачка. Я ее тестил. Знаешь, когда я ее тестил? Три года назад я ее тестил. Когда искал замену Инцургенту и Куруме? Ой, чё-то какой-то пик-пик-пик. Это пик. не нравится. Ага. Мы отмечены. Нехр... А чё, они на Курумах? Ага. Охренеть. Так вот, сегодня в только не у парадного входа. И не возле автомастерской. Корейские уроды два счета нам припрутся. А, то есть в один из входов. Ща, погоди, погоди, погоди. <тит> <тит> ну, я, я, я те самый ближний поставлю. Вот, ехай, короче. А <тит> что, все? Курумы больше не Курумы? А если мы не, прямо? Не, ну как, они сзади едут. А если прямо, то... Ну, да, там можно проехать все равно. Там <тит> просто они более крутой с... поворот будет. Кучные. На самом деле не такое сложное задание это. Вообще-то, говорю. Давай, Уш, заворачивай. Ах, они не успеют, да? Прямо да никак... заворачивай, да да Я да, бы хотел их изничтожить. Надо, да, зачем их изничтожать? Паркуйся. О, отлично же. Покиньте сектор. Покидаем сектор. Сущей. Покидаем. Звонок другу делаем. Не, я звонок другу не делаю, а то по машину взял. Садишься ко мне? Давай, выезжай папара папара Содиамба. Па. А где эти курумыц? Содямба! Содямба, говорю. Сектор покидай. Все? Поехали. Ну да. Беспалевная тачка. Беспалевная кровь. Да, я об этом же. Задание выполнено.